Всем привет, дорогие друзья! На связи Кузнецов Никита. Всем хорошего дня и настроения. И сегодня хотелось бы поговорить о движении ног в настольном теннисе. Все перемещения возле стола в большинстве своем выполняются за счет приставного шага. Этот элемент передвижения, самый распространенный в нашем виде спорта, надо постоянно упражняться в этом, совершать специальные упражнения, о которых я расскажу чуть позже. Ну и также хотелось бы остановиться на имитации. Многие смеются над этим и вообще не выполняют данные упражнения, но, как показывает практика, они очень полезны. Перемещение без мяча, но с ракеткой. И на своем примере, коротеньком, небольшом, я хотел бы показать, как можно это правильно выполнить. Также я хотел вам продемонстрировать очень простое упражнение, которое вы увидите далее, также на отработку перемещений возле стола.